Стихия ⁇ это мужская и диаметрально противоположна тому, что вы испытали на Земле. То есть это просто вот зеркало, абсолютное, тотальное антагонизм. Если Земля статична, огонь экспансивный. Если Земля не предполагает перемены, то огонь только этих перемен не требует. Если земля настаивает на отсутствие движения и вообще каких-либо перемен, да, в том числе и перемен, то огонь не терпит стать. Если Земля существует всегда, то есть это вечность, то огонь ⁇ это мгновение. Он никогда не существует всегда. Начиная от природы, да, мы с вами видим Солнышко, то встало, то село, то встало, то село, то встало, то село. Никакого постоянства нет то тепло-то холодно, то есть огонь и в нашей жизни, и в жизни этой земли, в которую мы вписаны точно такими же силами, проявляет себя временами, его можно конечно, предугадать, как он будет себя проявлять, но он всегда имеет право, что называется, проявить себя эдок и поособнее. Огонь в теле человека, который соткан из тех же самых стихий, значит их поведенческих моментов, так, точно так же проявляется и в вашем теле, и в вашем сознании ведет себя точно так же. Являясь полновластным хозяином тела эфирного, он может включать высокую чувствительность теле, а может ее выключать. Все зависит от необходимости. Какая необходимость огню в теле, например, да, человека, при воздействии на тело человека, то быть включенным, то быть выключенным. Прежде всего иное поведение Земли, то есть непосредственно самой плоти. Если плоть не в порядке, эфирка должна реагировать. Если плоть в порядке, эфирка находится в естественном состоянии. Но если мы проведем с вами, продолжим ту же самую аналогию, плоть это земля, а огонь это эфирное тело, давайте себе на минуточку представим, что бы было, например, с нашей плотью, если бы эфирное тело всегда обладало бы высокой чувствительностью, если оно было постоянно под воздействием этой высокой чувствительности, всегда присутствующего и набирающего силу огня, начало воздействовать на плоть. Мы мы будем все. Будем мы да, и долго мы бы в этом состоянии прожили, крайне мало. Вот здесь кроется интереснейший фокус, фокус, который проявляется в физическом мире и в теле физическом тоже. Огня должно быть ровно столько, сколько необходимо Земле для жизни. Потому что если будет мало огня, то нечувствительность тела сделает его неспособным к выживанию. Но если будет много огня, тело просто умрет под воздействием этой высокой чувствительности. Так и в мире, если огня будет много, он просто сожжет верхний плодородный слой, и Земля будет бесплодна, она будет бесплодна, в конце концов он доберется и до нижних слоев, земля разрушится под сильным воздействием огня. Соответственно, вывод здесь достаточно простой. Огонь, эфирка, должно касаться только верхнего слоя Земли, слоя плодоносящего, но ни в коем случае не затрагивать остальные система, а именно систему памяти и, конечно же, систему истинных природных стихий, систему самой сути, систему зарождения. А огонь напротив, он стремится поглотить собою всё, он стремится поглотить и внедриться как можно глубже, и старается внедриться как можно яростно, потому что такова его природа. И вот это вечное противоборство между огнем и землей, которая выражена абсолютно во всех мифах. Битва, например, Урана и Гея, битва Адама и Ливита. Все те же эффекты, которые мы видим в мифах, все точно так же проявляется и в сознании человека, и в природе. Особо явно виден этот эффект на уровне будхиального тела, где обе эти стихии объединяются в некоем договоре в договоре невзаимного уничтожения, в договоре какой-то определенного рода выживаемости. И мы с вами знаем уже по нашим практикам, что будхиальное тело, тело ценностей и убеждений открывается для доступа, для контроля и для работы над ним через волю и через силу только в том случае, если две эти стихии оказываются в равновесии, то есть они равны. Но стоит только Земле быть в большей степени активным, чем огонь будхиальное тело не раскрывается, оно не способно к управлению, это статика, там нечем управлять, она не изменит. А если огня становится больше, будхиальное тело тоже не раскрывается. И вот оно не раскрывается для внутреннего управления по одной простой причине. Огонь сам начинает управлять будхиальным телом. Огонь это всегда идея. Они никогда не существуют всегда, На с вами в своей жизни знаю, нет такой идеи, которая бы вела нас от момента рождения до сегодняшнего дня. Эти идеи всегда меняются, правда? Человек, который приверженец одной идее, он, конечно, крайне уважаем в обществе, но крайне неэффективен. Даже у тех, которые служат всю жизнь одной и той же идеей, все равно случаются некие перемены. Эти перемены вносят некие коррективы в эти идеи. Точно так же и с внутренним огнем, он носителем, являясь носителем идей, он является как импульсом, который передает информацию в сознание, причем передает информацию от высших источников. Он передал и закрылся, передал и закрылся, передал и закрылся. На уровне будхиального тела он взаимодействует именно так. Установил связь с некой информационной структурой, с эгрегориальной системой, передал импульсно, закрылся, передал и закрылся. Вот так работает огонь на уровне бутхиального тела. На уровне эфирного тела он работает только так, точно так же, только направлен на другое. Есть угроза существования из внешней среды, из внутренней среды, огонь активируется. Нет угрозы существования, чего ему активироваться соответственно не надо. Здоровый огонь реагирует на изменения, он, потому что сам есть носитель перемен, это его природа. Если есть что поглотить, он поглотит, если нечего поглощать, он будет теплиться в, в какой-то своей первичной форме, пока для него не появится пища. А что для огня может являться пища? Мы с вами знаем это из медитативной практики, это все то, что не он сам. Любое иное, отличное от огня является предметом его интереса. в смысле, можно это съесть или нельзя. Соответственно, если это съедобно, он поглощает. Но если там другой огонь, что, соответственно, поглотить он его не может, поглотит он его только в том случае, если этот огонь слабее, чем он сам. Тогда он его просто включит в себя. Точно так же происходит экспансия человеческого сознания, человеческого э, разума в этот мир. Мы проявляем себя так широко до такой степени, пока не сталкиваемся с другим огнем. И вот тут начинается определенного рода конфликт. Если этот огонь мы способны поглотить, строить себя, он становится частью нас. Мы экспансию совершим, но если он становится сильнее нас, он нас поглощает на тех же самых основаниях, и мы становимся частью его. Именно это является причиной того, что эгрегор поглощает природный огонь человека, потому что у эгрегора природного огня больше. И только лишь собственный внутренний пробужденный огонь позволяет оторваться от эгрегориальной системы, только через этот метод. Второе качество огня, которое мы тоже с вами знаем, он активирует вместе с Землей ось личности, я есть тот, кто я есть. Если ось личности изначально с точки зрения Земли, это матрица, структура, изначально неизменная кристалл, то огонь каким-то образом начинает этот кристалл трансформироваться. Трансформировать. А зачем это надо? Без огня, к сожалению, развития души не будет, потому что если не будет огня, какая память была изначально при приходе, при проявлении кристалла души, при проявлении я есть, при проявлении оси, такая она останется. А где набор робота, где набор бытийной массы? Значит, информация, которая может быть привнесена в структуру я есть, может быть передана только через силу огня. Логика нам подсказывает, значит, информация, усиливающая бытийную массу, усиливающая я есть, это правильно организованные ценности и убеждения. Потому что Стихия огня проявляется у нас по структуре сознания трижды на эфирном теле, на будхиальном теле и вместе со всеми стихиями на кресте стихии. При этом на кресте стихии они взаимоуничтожают друг друга, они обнуляют друг друга, а проявленность огни остается только по двум телам, по эфирному и по будхиальному. Я понятно объясняю? Соответственно, только те ценности и убеждения, которые продуманы, прочувствованы, прожиты человеком им самим, взросшены и пережиты, пронесены через весь опыт каузального тела, только те ценности и убеждения являются тем информационным пакетом, который усиливает структуру я есть. Все прочее нет. Все прочее это так, переживания, события, сведения, все что угодно, но не усиление бытийной массы. Вы можете прочитать миллион книг, если вы из них ничего не вынесли, это не усилит вашу бытию. Вы можете прожить огромнейшее количество событий, и если из за этих событий вы не вычиненете общую идею, эти события прошли впустую, и время свое прожили впустую, огонь помогает вам это делать, правильно выжимать информацию из происходящего. Он работает всегда точечно, как пучок света, он высветил в пространстве тьмы. Некое событие, явление, он говорит, рассмотри меня, вот всё остальное отринь, рассмотри меня, вот смотри прожектор, он тебе показывает что-то конкретное, рассмотри меня, работая так же здесь и сейчас, никогда не постоянно, вспыхнул, погас, вспыхнул, погас. Если ты успел рассмотреть что-то и сделать выводы в этот момент твоя удача, но если не успел, значит не успел. Это обратная сторона функции огня. итак Помним, да, что любая стихия у нас многоплановая, как минимум две стороны у нее есть. По земле мы с вами знаем, это некая апатичность к происходящему, статичность и критичность, очень жесткая критичность мышления по принципу мое-не-мое, и никакие общечеловеческие качества, как например, эрудиция, сострадание, сопереживание, в состоянии земли не работают вообще, потому что они там изначально не вшиты. Это с одной стороны, а с другой стороны это монолитность, неубиваемость сознания и очень сильно проявленное состояние я есть. В состоянии земли ты точно знаешь, что тебе надо, тебе лично. Не в контакте с другими людьми, не в взаимодействии в эгрегоре, а тебе лично. Где у тебя пустые первоосновы, где они не заполнены, где они у тебя переполнены, кто настаивает на том, чтобы ты не заполняла свои первоосновы, не заполнял свои первоосновы так, как необходимо. То есть это, эти люди сразу же являются врагами, они стараются вывести вас из состояния привычной статики. А Годжи действует совершенно по-другому. И у него также две стороны. С одной стороны, его потребность поглотить с собою как можно больше будет постоянно заставлять вас изменяться и двигаться, изменяться и двигаться, изменяться и двигаться. То есть здесь как раз статики никакой не будет. А с другой стороны. С другой стороны, он даст возможность вам увидеть то самое главное, которое даст вам возможность направить свой огонь точечно туда, куда надо. Не распыляться, бы, солнце светит всем, да? а точечно конкретно, как прожектором. Вот это надо, вот это мне надо, а вот это мне не надо, а вот это я смогу поглотить, а здесь пока мне это дело не по зубам, здесь мой огонек может проиграть, да, и я здесь рискую быть поглощенным и так далее. То есть он позволяет правильно делать выбор, а что это значит? Представьте себе, что течет река, река вашего времени, которая в обычном состоянии течет свободно по тому руслу, которое проложено. Вот это русло называется, например, судьба, вот она течет себе и течет. И вдруг возникает некий пучок огня, то есть пучок света, который в точечном месте начинает на эту воду воздействовать. В воде начинает циркуляция, она начинает испаряться, превращаясь в воздух, воздух ее относит куда-то за 3-9 земель, и вода проливается дождем совсем в другом месте, совсем на другой земле, попадает совсем другое русло, и у человека получается совсем другая судьба. Вот что может сделать огонь, одномоментно взять и перевернуть вашу жизнь, заставить вашу воду не проложить иное русло в земле а просто взять вас и перенести в другое пространство, в там, где вы не были, но там, где вы уместны, и где ваш огонь уместен, и где ваше будущее может проявиться совсем другой форме, и совсем другой направленности, конечно, и совсем другим результатом. В, этом, в этой аллегории огонь означает правильно сделанный выбор, точечное предточечное, верное принятие решения, когда ты видишь, что есть.. У тебя идея жизни, и вот эта идея в этой конкретной ситуации может реализоваться с максимальным КПД. Это даже не интуиция, это абсолютное точное убеждение, знаем как. Причем аргументация под это убеждение можете даже не искать. Аргументация это воздух, к нему мы еще подойдем. Это он готов объяснить все, что на свете, подтянуть правильные аргументы. Здесь нет и не может быть аргументов. Но здесь интуиция на уровне решимости. Ты сначала совершаешь поступок, а потом начинаешь над ним размышлять. Вот люди, у которых огонь изначально по природе или сделанный огонь проявлен, обычно себя в жизни так и ведут. Ввязываемся в драку, дальше видно будет там как получится. Да, то есть ни мы не взвешиваемся за и против, не подгоняем аргументы, не просчитываем варианты. Просто есть импульс, желание, толчок. Мы пошли за этим импульсом. У нас уже все, уже куда-то перенесло совсем иное пространство, совсем иное проявление деятельности. Вот тут более-менее... или менее Русло жизни потекло спокойно, но ну, есть возможность пособрать. Что, что же мы такое наделали? что же мы такое да, И вот уже сделать определенный, определенный опыт, но без огня своего русла не изменишь тем полезен огонь, но тем же он и вреден, потому что если твой огонь захватывается другим более сильным огнем, он тебя не спрашивает, хочешь ты оказаться в том месте или не хочешь, он просто тебя берет вместе с твоей водой, вместе с твоим временем, вместе с твоей судьбой, массово вас всех переносит на другое пространство. И твоя судьба начинает течь по линии, проложенной уже не природой твоей, а чьей-то другой природой, природой какого-то другого лица или личности лидера, да, который смог проложить в свое время это русло, или ему нужно, чтобы ваша вода, ваше время заполнило его русло. То есть вы начинаете работать на чужую службу, развивать ее, а не свою. Вот так вот происходит, когда огонь поглощает, огонь захватывает. Что надо сделать, чтобы не быть захваченным огнем? Во-первых, очень сильно должна быть проявлена земля. Она не отпустит вас от себя. А если вам надо перенестись, то вы знаете инструмент. С одной стороны. С другой стороны, что нужно сделать, чтобы не быть захваченным чужим огнем, иметь свой собственный всегда достаточно проявленный. Русло, огонь в сочетании с землей делают, как лазером прочерчивают русло вашей жизни, по которому будет пущено ваше время. И это русло прочерчено должно абсолютно соответствовать вашему я-есть, а не обстоятельствам жизненного мамы, папы и так далее, выражаясь нашим человеческим языком, ваша собственная идея, которая ведет вас по жизни, ваш канал, связывающий с вашим богом, с вашей изначальной первичной идеей, должен быть очень чёток и проявлен. И если и проявляться периодически, спорадически вспышками, то пусть эти вспышки идут с достаточно приличной чистотой. То есть ваш огонь должен быть всегда с вами. И для этого он должен быть проявлен. Он будет проявлен только в одном единственном случае, когда он будет равен земле. Как только он станет меньше, вы рискуете быть захваченным чужим огнем. Но если он станет больше, вас отторгнет сама земля. Она сделает то же самое, что Гея сделала с Ураном. Помните? Кому не помню, напоминаю, лишила его мужицкого достоинства, то есть лишила его по доносящей говорит, живи в бумбарашках. Но есть нюанс, на мне ты уже больше ничего делать не будешь. И твоя прости, прощальная прости в виде Афродиты и Иринии, они, конечно, имеют про себя длинную историю, да? но не более того, не более того, они должны быть уравновешены очень сильно, иначе ваша земля отторгнет ваше собственное огонь. Это не есть хорошо, это физическое окончение, то есть невозможность творения что-то в этой жизни. Поэтому очень важно, чтобы они были равны со всех, точек зрения. со всех точек зрения. С точки зрения безопасности физического тела, тело знает, лучше бы, конечно, когда огонь проявлен мало, ну и что, что он захватывается, выхватывается другими огнями, ничего страшного. Главное, что мы не доводим ситуацию как бы вот до, до критического абсурда. Да? А критический этот абсурд, он выражен, по сути, в мифах. Мифы тоже нам показывают. Например, известный еврейский миф о первой жене Адама Лилит, мы его все знаем. Да? В чем суть конфликта? Лилит, земля, Адам, огонь. Лилит говорит, мы равны, Адам ябеда говорит, нет, не равны, побежал Яхва жаловаться. На да? что Яхва сам по себе огонь говорит, что значит равны, не равны. Ахта говорит Лилит, ну и до свидания произносит непроизносимое имя бога и удаляется совсем на другую территорию. Что мы видим? У Яхвы нет территории, на которой он готов бы был властвовать. Почему отсюда идет повествование о том, что нация да, иудейского скажем так, вероисповедания, это единственная нация, которая по договору между небесными и земными богами не имеет права на свою территорию. поэтому они вот и существует, где да, все, все вот как раз причина как раз заключается именно в этом, на что Яхва создает из Адама другую землю, Еву более податливую, более управляемую, как плоть женскую, поэтому говорится, что люди это дети Евы, да, потому что плоть женская она абсолютно управляется мужским огнем, и так записано в патриархальном обществе. Но если в женщине проявляется своя собственная земля и проявляется свой собственный внутренний огонь, она становится такой же самостоятельной, как лили, в ней все уравновешено. Она не сказала Адаму, я буду тебя подавлять, потому что я, например, старше, да, или у меня ноги красивее. Нет, она ему такое не сказала, она сказала, мы равны, мы созданы одновременно, одинаково, значит мы что? Равны. В этом отношении она не заявляла прав на матриархат, не заявляла прав на превосходство, но потребовала своих условий. Это свобода элит, олицетворяющая первооснову свободы, говорит, если ты хочешь истинной свободы, у тебя должно быть огонь и земля абсолютно равны, выполни мои условия и все будет. Но по законам патриархального мира, в котором мы сейчас живем, по законам гирящегося огня, жертва за такую свободу весьма прилична. Той же лилит назначил ядву это наказание заключается следующим ежедневно 100 ее детей будут умирать от палящего огня да? переводим на язык 100 твоих идей 100 твоих проявлений 100 твоих эффектов 100 твоих замыслов не будут восприняты этим миром потому что будут нести твою свободу компоненту. вот такая жертва да? тот кто идет не по традиции не по порядку он идет по свободе двигаясь в сторону хаоса никогда в этом мире патриархальным миром проявленным огнем доминантным огнем признан не будет но тем не менее обратная сторона не да. когда мы с вами говорим о проявлении магических сил в себе мы всегда говорим о том что нет никакой вещи лучше чем другая вещь мы говорим о том что все стихии должны быть равнозначны только тогда проявится магия Лилит и магия других линий, в том числе и линии крови, она проявится при выполнении обязательных условий. Вот это обязательные условия. Если огонь будет доминировать над землей, магии не будет. Дети Евы на магию права не имеют. Запомните. Не отдам Евы. Только дети Лилит. Запомните. Холодно. Хорошо. соображаю над этой сутурцией. Хорошо. Сейчас мы с вами будем проявлять огонь в себе, наша вами будет задача неделю в нем жить, пробуждать качества, которые дает ярящийся огонь. А неделю, да, земля ваша будет жить под определенным гнетом. Но неделя с точки зрения земли это как мгновение, на самом деле срок небольшой, просто вы увидите, как себя ведет плоть, как себя ведет земля, как ведут, ведут себя монолитные структуры, я есть мы под воздействием доминантного огня. Это дает огромнейшие эффекты в социальном мире. Тот, у кого огонь проявлен, всегда будет социально очень успешен. Во-первых, потому что его концентрация на самом себе высшая степень эгоизма. то есть он не оглядывается по пустякам, не на назад, не, не, не оглядывается на окружающих ему людей. Выше, выше, Высшее качество руководителя, любого руководителя, лидера в любом обществе, это его огонь должен быть выше, чем огонь у всех присутствующих. Вот тогда вы увидите, однозначно. Соответственно, окружающая реальность будет видеть в виде людей, будет видеть у вас, когда вы в огне, уже не столько как человек значимый, как человеком достаточно опасный. Почему? Потому что вы способны на поступки. То есть это очень важно. Вы в глазах окружающих становитесь способны на поступок. И именно в этом состоянии к вам будут тянуться не мужчины, а женщины. Потому что всегда женщина идет за доминантным огнем. Так проявлено. Женщина, в которой проявлена матрица Евы и убеждение Евы, прописанное на уровне будхиального тела, она всегда будет понимать, мне мне недостает огня не всегда будет его не я всегда буду тянуться за своим адамом, за проявленным огнем. Это не важно в ком я его найду, в мужчине, в женщине, в ком угодно, главное, чтобы он был для меня однозначным людям. Именно поэтому женщина всегда будет тянуться к мужчине с проявленным огнем. Мужчина с проявленным огнем всегда будет стараться экспансировать себя в пространство, в окружающее значительно ярче, чем все остальные. Именно поэтому мужчина социальный успешный всегда бавнет. Поставьте между этими понятиями знак равно. И по-другому быть не может, потому что такова его огненная природа. Если он успешен в социуме, значит по-другому его огонь проявляться никак и не может, ему нужно покрыть всех остальных. И чем большее количество огней он вобрал в себя, чем большее количество плоти в виде Земли, в виде матриц он внедрился, тем в большей степени его, его успешность. И это вам любой психолог скажет, который занимается кризисом среднего возраста, что социальные неуспехи у мужчин, в частности, у мужчин, всегда связаны с их уменьшением половой функции, это всегда так. Да? Поэтому исправляем что-то одно, получается сразу и второе, прямая связь да? и так далее. При этом при всем женщина, у которой в проявленном огонь, в глазах окружающих выглядит точно таким же лидером. Это вполне естественно. и К ней начинают тянуться все. В ком этот огонь не проявлен преимущественно женщинам, потому что огонь в женщине убивается с младенчеством. Всегда с младенчеством. На всякий случай. Вот. Поэтому, соответственно, к вам начнут тянуться люди. Но не для того, чтобы просто вот так посмотреть на вас, как на лицо значимо, они ожидают, что вы их куда-то поведете. Это очень важно. Они будут ждать от вас команды к действиям, которые вы им непременно будете давать. При этом, при всем, команда к действию она обычно вами не, в состоянии огня не продумывается досконально, просто появляется импульс, этот, этим импульсом вы заражаете всех. А не пойти ли нам в кино? Все пошли в кино. Зачем нам то кино, думаете вы, спустя некоторое время, и они тоже, но тем не менее вы их повели. Вот эффект толпы запускается как раз именно вот этой искрой, искрой какой-то идейности. Огонь, естественно, разгонит ваши ощущения, вы начнете лучше чувствовать. Не только свое физическое тело, это возможно, вы начнете лучше чувствовать окружающих людей, прежде всего именно с этой точки зрения. Они готовы быть охваченными, захваченными в рамках вашего Огня или же нет? Соответственно, готов он будет вам подчиниться или нет. И вы обратите внимание, что в этом состоянии, в состоянии Огня, взгляд на окружающих людей будет у вас весьма и весьма специфичным. Вы их будете рассматривать ну, не то чтобы как пищу, но что-то около того, очень близко к того. То есть он вам интересен только в том случае, если он вам подчинится. А если он не готов вам подчиняться, ваш ментал быстренько начнет, вам найдет для вас 33 аргумента, почему он не интересен. Так вот мужчина с маленьким проявленным огнем смотрит на женщину, у которой огонь немножечко побольше, и сразу понимает, ну мужичка, не баба, нет, мужик в да? То есть у него ментальное объяснение безусловно есть. Безусловно. Ну вот интересная будет ситуация, когда мы с вами дойдем до будхиального тела и будем усилием воли своим выравнивать огонь, делать его равновесным с Землей. Вот это состояние, когда не то что ты становишься психическим гермафродитом, а получается абсолютно удивительное состояние, когда у тебя нет нужды ни в чужой земле, ни в чужом огне. Вот совсем. Ты не можешь быть ни захваченным кем-то, ни желающим захватить себе для компенсации кого-то. Да, это состояние, конечно, удивительного, удивительного абсолютной непринадлежности никакому какому идейному миру. Да? Ну, там есть свои обратные стороны, но мы с вами их увидим, когда будем готовы их воспринять. Сейчас же мы с вами должны пережить состояние лидерства, состояние экспансии. Амулет, который мы с вами будем делать, он, безусловно, вам поможет. Он вас будет удерживать в этом состоянии, хотя для многих из вас он будет не просто непривычен, неприличен, особенно если вы привыкли жить в состоянии вечно погашенного огня, которое декларирует вам программа психическая программа ядра. Соответственно, сейчас это под воздействием яростного огня эта программа будет удаляться из сознания и поведенческий. Ваши реакции на окружающий мир и воздействие на окружающий мир, и реакция на окружающий мир будет, конечно, не женская, потому что огонь это чисто мужская стихия, не ведущая, а запускающая процессы, процессы изменений, процессы перемен. Такой энерджайзер, который просто работает двигателем для, всей, для, для, для, для любой апатии, для, любого, для, для, для любых перемен, которые просто нужно инициировать, не раздумывая, ума но есть дикое желание не стоять на месте. И если кто-то попал под влияние этого вашего дикого желания сами то здесь уж называется, кто не спрятался. А что касается физического тела, реакция огня, которая будет проявляться, естественно, на вашем Кобертоне, на Земле, на физике, может быть достаточно интересная, если на уровне земли изменились вкусовые ощущения, то здесь по сути питание тела как таковое перестает быть системным. То есть оно то возникает, то пропадает, то хочется есть, то есть не хочется. При этом, при всем, поверьте, огню абсолютно все равно чего вы там закидываете в топку, горит и Главное, чтобы горело, главное, чтобы оно горело. Поэтому соответственно вам будет хотеться именно того, что горит, что-то острое, что-то горячее, да, что-то такое, что разогревает вас быстро, что топится быстро. А с одной стороны. С другой стороны, вечная потребность в движении, которая подразумевает огонь, вечная неугомонность, которая подразумевает огонь, будет точно так же воздействовать как на ваше тело, так и на вашу психику. Вы тоже должны быть к этому готовы. Если Земля у нас в большей степени, по нервным окончаниям тела проявлялось на уровне вкусовых ощущений, мы это здорово почувствовали, то огонь работает через глаза, через зрительный мир, через глазной мир. Именно поэтому оккультисты, мистики и те, которые занимаются йогой достаточно давно и долго для исправления зрения, если у кого-то есть проблемы, да, рекомендуют подолгу смотреть на живой огонь. Считается, что именно воздействие, взаимодействие с живым огнем исправляет зрение. С одной стороны, А с другой стороны, через зрение он действует как раз именно тем эффектом, который я вам указала, вы начнете выхватывать из окружающей реальности то, что вам подвластно для поглощения. То есть вы будете выхватывать интересные для себя моменты. А интересным моментом для себя Огонь считает только то, что он может поглотить, а то, что он не может поглотить, соответственно, кажется ему неинтересным. То есть Проявленный огонь он позволит вам безошибочно видеть свободную нишу, там, где чужой огонь еще никак не проявился. А если проявился, то абсолютно не конкурентно по сравнению с вашим. Можно пойти на войну, можно пойти на экспансию, можно пойти на поглощение без малейшего ущерба и потери в правах. Вот так будет работать. Вы просто будете это видеть. Видите женщину, она вам нравится, значит, она ваша женщина. Все. Потому что не ваша женщина, которая уже подчинит огнем, она вам не понравится. Ментал можете не спрашивать, вы можете даже спросить ради интереса, а что ты мой ментал, как ты это, например, объяснишь и посмеяться на том, как он виртуозно подтягивает объяснение, всего лишь подтягивает объяснение. Или женщины будут точно так же проявлять свой огонь в окружающей реальности. Если у меня упал на это глаз, значит это мне надо. Берите безошибочно. Мужчину, женщину, платье, все что вы хотите в этот момент.